Ну, приятнее. Милочки, и подверг такой. Где там мало ходят? Хорошо, больше. Я тут ни разу не мог. А? Ну, это такой радость. Здесь Кайкоса тут ни разу. Это самая прокуратура, которая фабриковала дело против меня. Ну, конечно. Попович возглавлял это все. А я еще не знаю, что. Пока Нет, живучий какая работа. Да. То, что вас не констрировали, это не ваше достижение. Да, Это ваше Это Это ваш слово. Это ваш Это Это ваш это все нужно Это Я думаю, что можете представиться, мне представляться не надо, Евгений Николаевич, мне очень хорошо знает. Не так достаточно хорошо. Да очень хорошо, очень хорошо. хорошо, Евгений Николаевич, не мстите, не мстите. Очень вы хорошо меня знаете, знаете, прекрасно. Четыре ну, раза слово знаете, как не которого? нужно повторять. Мы хорошо, я расскажу один раз. Кого вы тут разыскивали очень долго, так что вы в курсе. По зад... ну, И почему задание? Спасибо. Поэтому да, давайте. Маринин тот... Дмитрий Алексеевич, депутат городского потому совета. Я отвечу на первый ваш вопрос. Я не тот орган, который вас разыскивает, потому что на органы прокуратуры не возложены функции розыска лиц, которые пропали без вести, либо которые скрываются от правосудия. Угу. Я этим не занимаюсь. Угу. Поэтому ну, ваши доводы о том, что 31. я вас разыскивал, они соответствуют объективной действительности. Объективной. Ну, зато есть доводы и объективная действительность о том, что как-то фабриковали часть 4-191 вместе с прокурором, который находится здесь, в вашем Прокурор, здании. Здесь. Хорошо, я меня. могу ответить присутствующим, хотя мы еще не познакомились на данный вопрос. Давайте для начала присутствующим скажем, за счет для чего они сюда собрались. Хорошо. Но, я по крайней мере, слушать. вопрос завис Я в не хочу слушать ваши объяснения по причине того, что Нет, вы, завис, завис в воздухе, и вы хотите, чтобы я дал на него. Ответ. Либо вы хотите продекларировать какую-то ситуацию и не даете мне возможности в этом кабинете высказать свою точку зрения, либо свою позицию, тогда у нас ну как-то ну, не давайте совсем объективно другой, да, со более складывается этот театр. Вопрос, по которому мы сюда пришли. Здесь представители гражданских общественных организаций города, волонтерских групп и так далее. А, у нас есть претензии в работе колла Совета, в частности, 24 числа, сессии последние. А, изложили мы вот здесь примерно... Вот так, коротко, с подписями и со всем остальным ознакомьтесь. И очень интересно, напомните себе. Ну, согласно Конституции Украины, <просу> у вооруженной прокуратуры это требование державного обновачения в суде, в основном, в санцентрической обновачивании, в суде, в суде, в суде, мы к вам обращаемся, чтобы вы, как прокуратура, затримали в законе Украины городским советом, в частности, закон Украины о местном самоуправлении, об этом информации граждан. Дальше наш городской совет не является прозрачным, не публикует проекты решений, проекты бюджета в том числе, не публикует за 20 дней вообще никакой информации, что они собираются принимать. Более того, не допускают граждан, любых граждан, независимо от того, это харьковчане или нет, до сессии городского совета. Хотя по закону Украины о местном самоуправлении там поправка была внесена в мае месяце. Они обязаны это делать дальше. О законе Украины, опять же такие, доступ к публичной информации, плюс статут Харькова. Тоже определяет, что любой гражданин имеет право заходить на сессию городского совета. Мы понимаем, что ситуация такая сложилась, что депутаты, которые вообще что-то хотят и в чем-то разбираются, и пытаются что-то сделать, ну, такие как Маринин, там единицы. Поэтому граждане уже сами, ну это не политическая какая-то идея попасть на этот горсовет, выборов сейчас нету. Более того, это уже не первый раз, это еще с лета мы начинали туда ходить, это уже была четвертая попытка. Мы подали в прокуратуру заявление на действия милиции, о том, что они препятствовали нам попасть на сессию, не представлялись, нарушали закон о милиции, статью пятую. То есть никто из милиционеров нам так и не представился. Руководители просто прятали. Ну, вот. Руководители прятали, да. да. В самом помещении... Об, были... ну, обыкновенно это называется включили дурака». Да. В самом помещении находились неопознанные люди, которые тоже не предъявляли документы на просьбу а, ну, мы обращались, вот Юра как раз попал, да, и а кто-то да. еще один человек, и Дима попал и в, кости, в зал Костя. Да. Они попали в само помещение, и когда просили представиться этих людей в присутствии а, полковника, кто был да, в милиции? Ну, это, ну именно было. А, Моряков? Моряков. Моряков. Моряков. Моряков. А, в присутствии Моряков. его а, мы просили представиться этих людей, либо объяснить причину, почему они не, ну, как бы, они не по гражданке были одеты не допускают нас э, в зал сессии. Честно, я прошу прощения, да. нам в нашей беседе понадобится еще один человек, это мой заместитель. Mm. Ну, и суть вопроса в том, что... А где Бондаренко Александр? Можно продолжать либо подождать? Да, да, нет, его нет, а сейчас будет сейчас И смотрите, значит, нас тревожит вопрос то, что, ну, вообще, городская власть, она находится как бы в каком-то отдельном мире от народа, от людей, которые проживают в этом городе. Они грубо нарушают э, законы Украины э, и от, отмахиваются регламентом городского совета, который грубо нарушает три статьи, три, три закона Украины. То есть этот э, регламент был, был принят в 2007 году, он так до сих пор еще не изменен. Мы обращались официально еще в 2012 году, когда не было закона Украины о доступе к публичной информации, чтобы поменять, потому что он еще тогда не соответствовал, сейчас он тем более не соответствует. Значит, э, в части э, двух э, частей, первая, это... Они говорят, что приглашенные люди, либо обычные граждане Украины должны писать заявление за 48 часов до сессии и таким образом как бы, оповещать. Хотя это не предусмотрено ни одним законом Украины. Если вы знаете, в Киеве уже давно любой гражданин может попасть на Киевский городской совет. И второе, ограниченное место, количество мест в зале, что тоже грубо нарушает закон Украины, так как ну, любой вам мэр скажет, тот, тот же Ройс, но когда у них была сессия по распределению земли, то в зал не помещались все люди, они перенесли это в ДК, куда все поместились. То есть это не проблема людей, что не хватает места в зале. Э, следующий момент, ну, мы уже говорили об этом, э, кроме того, что нас туда не допускают, э, общественности и громадин, согласно закону Украины, э, городской совет, э, мэрия должны публиковать все на сайте у себя. И только после опубликования любое решение вступает в силу. То есть никто не публикует эти решения, <э, да, более решения. того, проекты решений тоже не публикуют. То есть э, после каждой сессии мы наблюдаем уже 33-я, 34-я, 35-я, 36-я, куда, куда мы пытаемся, точнее, дойти. Никто не публикует ни проекты решений за 20 дней, ни э, решения городского совета. Да. Получается таким образом, что э, мы сейчас даже не знаем, э, что находится в коммунальной собственности города, Какие у нас долги, какой у нас бюджет, вообще цифры эти никому не известны. То есть ну, на сайте ничего этого нет. Это второе доступ людей до сессии городского совета, второе решение городского совета. И мы как раз публикуем и пишем вам заявление о том, что мы просим прокуратуру принять участие ну, и разобраться в действиях городского совета. Мы ну, конкретно мы привели здесь. Статью про миссевое самовредование, что сессия рады проводится согласно с обеспечением права кожного будут пресудным на них, ну и так далее, и так далее, по тексту. Этого не было сделано. Ну, они основываются, опять же таки, на неправомерные регламенты Совета. И последний момент, который мы хотели бы сказать, что. Мы, конечно же, понимаем, что ну, такая ситуация в стране. Мы хотели бы быть партнерами э, любого, любых органов власти и помогать, и указывать на те моменты, которые, допустим, сегодня раздражают не только общество, но и э, всю ситуацию в стране. Мы вот, ну, Буквально перед этим, когда собирались, ну, мы с уважением относимся Нет. ко всем органам власти. Понятно, что сегодня общество у нас более радикальное, чем было год назад и на Ира, сегодняшний день Боже, я, сейчас занят, я, сейчас э, занят, я думаю. думаю что никому не секрет ну, такие разговоры ведутся о третьих майданах да? как раз вот эта закрытость власти не, не, не происходит ну, ну, не, не, не, нет спасибо. смены смены э, системы да остается система та же даже ситуация не меняется. даже ситуация не меняется в городе вы знаете, что у нас вот вчера в Волновахе убили 12 человек, да? и на сегодняшний день мы думаем вообще проводить воскресенье. А, и такой немаловажный факт. Тоже хотели бы подчеркнуть: что в ту же ночь, когда мы пытались попасть на сессию городского совета, у одного из наших активистов Славика мы подорвали. Да, мы, конечно... Я еще прошу прощения, чтобы наш. Еще я хочу пригласить одного нашего специалиста. В ну, никак они не хотят вам педали. Нет, ну не просто сейчас. вы же не знали, что вы пойдете. Дима, это Алло. хорошо, что вы не знали. Дим, заголовник сейчас. Что хорошо? Подбери. Алло. Забыли добавить. За Забыли садов... добавить. мы Садовники Сейчас я добавлю. Согласники обозначают свои функциональные обязанности. Они находятся в судах. Они mm. проходят государственное обвинение в 9 судах города Харикова. Ааа. Поэтому... У нас нет городского единого суда по Харькову. Поэтому они, некоторые находятся в районе милиции. У нас сейчас очень серьезная идет работа по установлению. У нас есть пункти, вы его, наверное, знаете. Да? Вчера я до ночи готовил поведомление про педозру по преступлениям против совершенным им преступлением на целостность государства. Сегодня наши сотрудники предъявляют ему авиацию. Мы должны на этой неделе дело закончить, направить суд. Это вот эта великая единая Русь или как называется эта общественная организация которая по иску прокурора города Харькова была прекращена деятельность судьбы. Mm. Mm. Поэтому в тот факт, что некоторых наших сотрудников нет на рабочей месте, это не значит, mm. что... Mm. Не, ну, мы понимаем, mm. да. Наташ, возьми, пожалуйста, стульчик, где-нибудь, вот так, Чуть правее mm. от mm. меня. Я прикрываюсь... Она зарегистрирована? Она, зарегистрирована. Зарегистрирована. Зарегистрирована. Она зарегистрирована, и ей руководит укладывает... да. господин Новикова. Новик. Это Новикова, Константин Долгов, Константин Долгов в Москве, он был Да, он оттуда, Это вот практически вместе со мной соавтор иска по юго востоку и Боапутина. Другие сотрудники со мной соавторы поведения против Боапутина, я лично умолял издателя Ленинского суда его арестовали, потому что у них были сами. Он у нас 62 года, он арестован. Это новость. По большому счёту, по действующему тем нормам законодательства. Исход, то, что это такое исход общественная организация. Вот еще я хотел такие продолжить. То есть, на самом деле, вот то, что тема, ну, как бы, что идёт радикализация общества. И виной мы считаем, то есть, как бы, можем с вами, как бы посудить поспорить на эту тему то что вот опять же власть милиция то есть они радикализируют они включают дурака вот с чего начался майдан включили дурака дальше потом запрос в управлении юстицией как организация общественная либо какая-то другая некоммерческая новиков Олег имею кстати Бывший сотрудник департамента жилищного не хозяйства. Да, Он, я он, там, он может людей там работать. А, а, да, я добавлю сразу по вот этому письму по, по <къех> Тут еще обращение в том числе это общественные организации, в которых я тоже подписался. Есть мое депутатское обращение. Ладно. Тоже на ту же самую тему практически. И <къех> Дима упустил, что на сессию были внесены в течение 12 часов. Внесены там порядка 20 вопросов, 21 или 23 вопроса Мы сейчас конкретно выясним. Дима, это конкретно. А? Да, Дима Дроговна. А, а, все, Дроговна, я понял, я видел интервью ваше. И мы э, выясним, говорим о чем? Мы говорим о том, что эти вопросы не были рассмотрены на постоянных комиссиях, они появились ночью, то есть они были э, в, значит, в повестку дня внесены с нарушением процедуры. Поэтому... Мы считаем, что эти вопросы, они просто автоматически должны, их решение по ним, причем один, одни из них, там некоторые вопросы, являются э, отчуждением э, собственности... Отчуждением-приватизации. Э, приватизация собственности коммунальной. И, и об этом городская э, громада вообще не знала, не слышала, об этом не знали, не слышали депутаты. И сразу же хотим вас э, предупредить о том, что... Бюджет, который будет приниматься на этой сессии, его нет. Обговорания его не было. Я как депутат городского совета его в глаза не видел. И когда позвонил заместитель мэра Талкешевой и задал ей вопрос, есть ли бюджет, когда мы будем его рассматривать, я вам могу сказать, она мне ответила следующее. а почему вас это интересует? То есть меня депутата Марина, почему интересует, когда будет бюджет для рассмотрения? Поэтому мы вам тоже хотим э, в этом предупредить, как прокурора города, что э, этот бюджет, э, если он будет принят, он будет принят незаконно. И э, если будут заявления со стороны городского головы, что мы якобы мешаем принятию бюджета и хоть, хочем оставить город без бюджета, то мы его сразу предупреждаем. Мы готовы, все общественные организации э, и все депутаты, то, то есть я говорю только за себя, проголосовать за бюджет если он будет принят с соответствующей прохождением соответствующих процедур. Ну, э, я маленькую реплику я еще не начал свое будем так говорить пояснение по всем тем вопросам маленькую реплику вы ко мне обращаетесь как будто я являюсь мэром города Харькова, либо влияю на те организационные процессы которые проходят на сессии горсовета я потом более подробно и детально остановлюсь по каждому пункту который я записал и свое видение я вам выскажу. Но будем так говорить, я далек, и с учетом действующего законодательства сегодняшнего, я далек от работы органов местного самоуправления и поясню почему. Еще есть какие-то... А органов милиции? Органов милиции недалек, но тоже есть сейчас определенные нюансы. Ну, вот, конкретно по действиям милиции 24 -25. Хорошо, давайте конкретно. Просто, можно я вот закончу, как бы общее, вот, по поводу милиции и всего. Есть, вот понятно, да, вы, наверное, где-то далеко, где-то ближе. Ну, как бы вы лучше, я знаете, с Чего? зрения еще, того, да, нет, я, я, я понимаю, да, то есть, да, на что-то вы можете повлиять, на, на что-то вы, вы не можете. Это мы... с каждым днем я все дальше и дальше. Это, это мы можем понимать. Вот так как вы с каждым днем все дальше и дальше от этих процессов то есть, как только вот, ну не будем говорить, говорить там прокурора вообще вот как только вот вот эти все органы там нагляду там еще вот эти земли как только они отдаляются от этих процессов это сразу автоматически заполняется радикализмом на народа то есть общество именно радикализируется потому не потому что нам хочется кому-то морду набить кому-то яйцами забросать а потому что мы не видим где в принципе, мы, ну, мы же не только к вам это, это письмо, мы их будем в суды подавать. То есть все мы делаем, мы всех, как бы, людей, которые как-то далеко, близко, влияют, могут повлиять на ситуацию, ребята, делайте, делайте все, что можете, все, что можно, что нельзя, для того, чтобы вот, город оставался спокойным. То есть, опять же, по 24-м, никто не планировал никого никуда бросать. Вот на, я не знаю, кто планировал, мы вот, просто нет. планировали зайти. Нет, Именно из-за того, что милиция включила дурака, вот начинается вот и просто вот, вот очень по-наглому включила. Вот я же еще раз говорю. Я видел вот, видео. Да нет, не, ну просто вот понимаете, вот когда вот Янукович, там этот сам Захарченко, не сдали никого, уборщицу не сдали вот война Майдана. Они думали, они их защитят. На самом деле Янукович сейчас в международном розыске, никто их не защитил. Вот они держали их вот прикрывали как-то своих. Все время. Они их не защитили. То есть защитить можем только мы. Если мы видим, что человек, государственный муж, государственный деятель, там, неважно на каком посту он э, отставит интересы громады, мы до последнего, мы встанем как один и до, до последнего будем держать. Но то же самое будет происходить, если мы это видим, что не делается, не происходит. Дальше еще. Мы знаем, допустим, что вот... По этому заявлению ваша реакция должна быть э, в течение 10 дней, по нашему, по громадян, 30 дней. Большая, как бы, ну, просьба, совет, я не знаю, что не тянуть это вот до 29 я дня. Я предлагаю, даже, говорить другой момент. Я предлагаю совместно э, решать вот эти все задачи, начиная с принятия заявления. Я объясню сейчас свою позицию и должен понимать, что я, например, ну, давайте я, прежде чем я начну, вот, вот это все комментировать, есть еще какие-то? Есть еще вопросы. Давай, Смотри, это было 24 числа, сегодня на говорим да. Очень интересно, что делала прокуратура все это в отношении госповета, были ли какие-то действия судебные, по, скажем, тому же смытьевым баку, там, по недокуску, расскажем какое-то откидевое действие. Принял, мне это любопытно. Кроме как милиция? Да, кроме как милиция не не с этими бумажками, да, потом ну, и ладно, уже меня да. все понятно. Полиция возбудила уголовное дело по факту, э, там, по статье статья хулиганства, массового хулиганства. И вызывали всех нас, э, это был какой-то отдел. Держи. Держи. Держи. Держи. Держи. нас всех повызывали, ну, меня чуть-чуть не дошло очередь. Э, и допрашивали, и говорили, кто был организатором, кто это вообще делал. Ну, организаторов как таковых не было. Были инициаторы, люди, которые, которым это болит. Сам процесс, опять же таки, подчеркнул то, что Юра сказал, никто никого не планировал никуда кидать. И более, ну, мы, мы против. Этого. Речи не было вообще. Да, мы против. Этого. То есть, люди опять идет о геликализации. Вот люди сами видят, и мы понимаем, да, ну вот, ну а что делать? Мы их уже места. не можем. И, честно, не, не очень хочется. Было. Вот не очень хочется останавливаться. Да очень не хочется. Точнее, нам, не хочется. нам сегодня, мы прекрасно все сегодня понимаем, что э, делает конкретно господин Тернс. Он э, своими руками сегодня радикализует общество. Почему? Потому что он сегодня приглашает, якобы, в числе приглашенных. Я видел в зале городского совета, вы там, встать не встречались Совершенно людей, которые, вы прекрасно это знаете, людей, которые там не должны были, были находиться. Почему они там оказались в числе гостей, это непонятно. И поэтому мы прекрасно понимаем о том, что Сегодня герносу удобно рассказать о том, что вот эти люди, сидящие возле меня, являются какой-то деструктивной силой. Такие Хотя... были, что у вас... Никто даже не извиняется. Хотя... Да. Да. Хотя люди спокойно зашли вдвоем со мной. Два человека. Юра и еще один Константин. И э, люди, которые назвали себя коммунальным предприятием муниципальная охрана, я попросил их э, показать удостоверение они сразу начали отворачиваться, прятать лица. У меня да, есть и... фото, оно просто ну, не очень четкое, и... но вот они сбивали меня это слово, то есть они просто в камуфляже, и тут даже английские флаги, тут видно, что Second hand, английские флаги да. то есть на камуфляже но не подрезали. Да, смотрите, вот вы, как вы говорите, вы далеки от, от городского совета, вы не можете на меня влиять. А зачем вы туда ходите в зал городского совета? Что вы там делаете? Если вы далеки от городского совета, если вы не имеете никакого влияния на городской совет? Но я сейчас отвечу на эти. Вот. Да сюда да, еще да. один момент да. а вот вы, тоже, вы говорите, далеки а не помнится городской совет принимал решение о том что чтобы русскому языку дать статус официального то прокурор города тогда внес протест и в судебном Спасибо. порядке принял ну, как было отменено данное решение а что вам сейчас мешает внести протест в судебном порядке по поводу да, Регламент такого совета. Конечно, Закон о прокуратуре. Первое слово. Мы, наверное, его не читаем. Да. Мы, на, его, на наверное, его не читаем. То есть он очень сильно... Я, я э, не, ну, нормально, ваши да. полномочия да, как бы... Понятно. А кто сейчас тогда Да, короче, кому идти? заниматься? Кому и кинь. Кому да все. Есть, или брать яйца, яйца, яйца, яйца на улице теперь потихонечку буду отвечать на э, вопросы, которые возникли в нашем честно хочу сказать, положив руку на сердце, не хотелось бы поднимать эту тему но не я ее поднял поднял уважаемый наш депутат Маринин по поводу уголовного дела я не буду говорить о сути и содержании его, во-первых, я не имею на это права, потому что существует это я могу только лишь прокомментировать некоторые моменты, потому что я сегодня утром смотрел интервью э, «Женские истории», или как называется, Анна Симоненко, где где я просмотрел их вчерашнюю и так далее. Честно хочу сказать, конечно, обида у меня есть за ту необъективную оценку, которая звучит в некоторых телеэфирах. Но мы привыкли, скажем так, необоснованной, необъективной критике. Поэтому читаем, анализируем всю информацию, которую поступает в средства массовой информации. Что касается конкретного уголовного дела, я только дам общие черты, как оно рождалось. Кру Харьковской области, к которому я, как прокурор города, не имею ни малейшего отношения. И это орган областного подчинения, который напрямую подчиняется... Костином, который был... Ой, я даже не помню. Тогда, наверное, было еще другой руководитель. Круг Харьковской области, проверяя жилкомсервис, находит нарушение финансово хозяйственной деятельности Круг инициаторов. Направляет материалы в УБОП Харьковской области. Я за УБОПом не надзираю. Не провожу с ними никаких следственных оперативных действий. Ничего. УБОП Харьковской области собирает материал досудебного расследования по старому УПК. И передает дела УВД города, я не влияю на этот процесс, УВД города Харькова возбудило уголовное дело и его расследование. По нормам УПК, поведомление о пропедозру депутату городского совета должен подписать лично прокурор Харьковской области, что он и сделал в рамках того уголовного дела, которое расследует УВД города Харькова. Рассказ, Депутат городскому совету, сельскому совету, любому депутату совета по про пропедозру подписывает прокурор Харьковской Хорошо. Понятно, да? Прокурор Харьковской области подписал, дело ушло в суд. Во всех телеканалах. Э -э, газета э -э, День Киевская, я читал там комментарии, там, там везде написано, что... Будем так говорить, инициатор, организатор и исполнитель, так написано в комментариях этого уголовного дела, является. Вопрос. Ну я юрист или работник прокуратуры с 25-летним стажем, я могу вам сказать, что процессуально я был далек от этого уголовного. Отдела. Вот нигде в интервью не было прокурор Харьковской области по ведомству пропедюза, прокурор Харьковской области своим подписям подписал этот документ, нигде не было. Это не мои полномочия. Я еще раз говорю, что области это не мое, убор области это не мое, прокурор области это тоже мое. Поэтому я нахожусь на не только ступеньку, на площадку ниже этой ситуации. Я не вдаюсь в детали, там, в подробности там, и так далее. Там. Единственное, что я могу еще заверить, о том, что э, ни у одного сотрудника милиции, по моему мнению, не было не то, что попыток, не то, что планов, даже в мысли не было выносить или избирать меру пресечения содержание под стражей, потому что законом строго-настрого запрещено по делам экономической направленности. Оно имеет в виду экономический там, ущерб причинен городскому бюджету. Но, по мнению ПРУ, вот избирать меру пресечения содержание под стражей. Поэтому я вам официально заявляю, камера, сколько угодно, хоть 3D изображение о том, что что касается мер пресечения, не было даже инициативы. С этой инициативой выходит следователь, не прокурор города.